Установите бомбу. Раунд начался. Граната! Бомба взята. Вражеский Я отряд разбит. Установите бомбу возле одного из объектов. Раунд начался. Кидай гранату! Граната! Граната, пошло! Граната! уничтожено миссия провалится Но... установите бомбу <связывающие> <связывающие> раунд сипом, начался ага. родную тоже... <связывающие> кам опять ко мне попался. а что ты ко мне не добавился я тоже идет. <связывающие> Братцы братцы Шукла, зала, милу Один на один, где вы скетчи? Ноги пройди А, ума Саня, а разошу А, блять Лёжа, лёжа, жди Хорош Это Команда противника расыта Миссия выполнена Это мага допрыгивался. я ему голу попал, пуля. Ага. Русь. Мага на реках, да? Yeah, yeah, да, да, да. Я его в хасаюрте, остановик, короче, забери его. Всё, понял что я сейчас в Манасе, я сейчас выйду сюда. <laughs> на четвёрке фургон, блять, че-ля фер, выебало меня, нормально. <laughs> Халя насидел, блять, дома. <laughs> Выскочил, хочешь, прикинь, с силу машину, завел, уеду, короче, с пацанами со мной такие три шкафа короче, есть. и иду и, и, и короче и... бах и что потом? Ничего, ничего, горит, я тебя слушаю ты старше надо, а два, хорошо тогда мне 18 но я всё старше и я короче дикие еду, он уходит чё на, я говорю, горки, сядь, на ебал и короче он сейчас я говорю, давай тут оформим. Он я не хочу ее, короче. У меня есть штрафы, короче. Я говорю, ладно тогда. Сейчас поеду к нему, отдам машину, чтобы заехать. А играю, да. Ну, я Я не скажу. Это вот так, виза. Зачем рассказал это все тебе сейчас? Вот смысл. Понял? Свон ты черт, топором. Бомба установлена. Мы проиграли раунд. А, Раунд, she says the the e we'll we'll бля, он как спрятался. Мы уничтожили от... отряд врага. Yeah, yeah. Победа за нами. Дефинент отправился уже. Защитите yeah, стратегические yeah. объекты. Раунд начался. Гидай гранату! Эй, ай! Я уже думал, мне so конец. Валя, <плодисмент> мы... Ми... Кама для... Раунд проигран. Кама, ты зачем это, бомбу залез, Возле я. одного из объектов. Раунд начался. Ну, ну, давай, да, так Али! Какой? Кого это? Какой это? его сразу, Какой он, Какой это? Какой это? Какой это? Какой это? Какой это? Какой это? Какой это? Какой а ты вообще красавчик, Много лет жизни. Противник обезвредил бомбу. Я просто их недооценил. Мне просто так играет Чисто Я не хочу Вокруг Саший снайп придёт Жё, пачку чекает Лидер Грёл <laughs> А, в кого меди сто процентов? Где ты? Наш верх, наш вверх, наш вверх.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 не надо, надо. Там отряд врага. Победа за нами. это Установите бомбу. Раунд начался. Я сначала думал, на сделал. за многие пройти ему и добить жесть. Оказывается, он тоже. На ну, тронке равно... было надо было. На ходил, оказывается. А, для, да, убейте да его, такой нож красный красный стайпер да, Ладно, наверху не давайте да и э, они сейчас рейссуньсу а не рейссуньсу, но они сейчас играют Ха, то один ножом бегает, другой на туре а патрон вытащил с магазином бегает я тоже кстати целого одним просто на пробежку ушел, маску скинул Ай, все, ты а как бомбо затарился, лидер. Вер, вер, вер, кешмейт. А Они просто, что за я вам говорю, вы чайки. Ребята, вот сейчас мы серьезно будем играть в следующую. Нашлем? Он ушел давно. Града пошла. Все, наша команда а уничтожена. Мы проиграли раунд. На ки лицо стрельнул ему прямо. Не, Защитите стратегические мне. объекты. Я не, не не выходи, да вот сейчас попробуем а, мы с тобой сделать, да будет. Вот Я, не, ты, Соу, нормально сделаем. А, Я в нас верю. Не а ты в нас боевый. веришь? Это один походу. Бомба установлена. А тут на пляту зарасте, все. А а, Реснули, да? Дома. Мы обезвредили бомбу. Раунд за нами. Сама. Добро. Защитите стратегические Долго объекты. Я тренировался, чтобы вот этот раунд начался. Такую фигуру сделал. Я с зала не выходил здесь. Два ребра все равно пришлось удалить. Уничтожили Красочные, отряд, правда? Установите да. бомбу возле одного из на двойку ращем, на двойку ращи. Вперед! Я кишку иду, кишечник. А спину выдодошь? Ди, просто мер, смотреть, вех, Ой, вех. Бля, он как кратерии. там оказался, бля. Я его сиску царапал, бля. Защитите стратегические <с объекты. царапать? Осторожно, граната! Чтобы им больно было... Блин! Это один, они снаймят уже! Снаймят, да, вот, суки. Снайпер там! Бомба установлена! Блин, да, у тебя здесь снайпер был! Два, два, два, а я кингула, прикинь! Кладатура замкнула, прикинь! Давайте засну! Не можете, я верю. Осторожно, граната. Хавай! Хавай! Хавай! Хавай! Хавай! Мы победили, бомба обезврежена. 14-10 мы с тобой ведем. Установите бомбу возле <с <Carter> <с одного из объектов. Стемаза пока. Или потучи или ничего. Агистанцы и чеджинцы эти действия никогда не нормально не стоит в голове. А меня там квадратик для меня ждал, прикинь. Все, они ломанутся. <с win> стол, стол, стол. Медик, говори. <социт> залетай, залетай, залетай. <социт> <социт> не умер, он... Все <социт> Не умер, он два, два раза по нему попал. Я, не я видел, я видел, я Защитите субъек. стратегические объекты. Я на камеру снимал. Короче, начался. возьму. Там хиппи часа я куртки держал. Граната! Мы выиграли раунд. Вражеский отряд. Один раунд, расслабляемся, другой раунд играем. Один раунд, расслабляемся. Даже. Даже... Давай,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 Граната! Осторожно, граната! <весел> Але я тут медик, мой труп сразу слева Граната пошла! <весел> петь? Ну что аптечка? Сразу рейсами. Да стресс. бля, это авик, дэк, дэк. Же, бля? <весел> Хуй пойми, откуда появляется, жесть Его Наш отряд уничтожен. Миссия, правда? Надо было, знаешь, кого риснуть? Вот его надо было риснуть, который с другой игрой стоит. А, нормально, бомба нормально, всякая, это всего лишь игра. Бомба потеряна, бомба взята. Я говорю, сюда стреляем да. на. Я даю гранату! Убейте его! выполнена! деса! Опять один раунд выиграть. Зачем не если не так, что страниц? раунд начался. Граната пошла! А я там тайфу. Задавили, задавили. Деса, леси! Да, мага! да. Да, да, да, кого да, Стой, стой, стой! Нет, стой, стой! Стой, стой, стой! Стой, стой, стой! Стой, стой, стой! Стой, стой, стой! Стой, стой, этот магнит. Взорвите дарил. один из объектов противника. Раунд начался. Зайди, нету, Бомба взята. Граната! Даю, Рожда, граната! Ёпь, граната! Граната! Люха! Блин, блядь, Заходит.